С вами Денис Демченко, это экстренный выпуск. Ни в коем случае не досматривайте это видео до конца. Поберегите свои нервы. В этом видео речь пойдет о Юлии Мартыновой. <связывая> это очень опасный человек. Ее видео привлекают колоссальной незаурядностью и полезными советами. Вы подвергаете себя большому риску распрощаться навсегда своей обычной, рутинной жизнью, общаясь с ней. Опасайтесь попасть под ее влияние. В этом видео я вам прямо сейчас расскажу. Степень вовлечения в себя зашкаливает. Ее энергетика неосекаема. Люди навсегда меняют свои привычные проблемы на активную жизнь. В зоне риска а, все русскоязычное население, да и не только. Особенно сейчас в преддверии чемпионата мира по бизнесу речь идет о тотальном захвате аудитории. Вот один из серьезных примеров: Николай Петрушин. Обычный работник городского водоканала. Что сейчас происходит? Он пишет видео, он работает с аудиторией, улыбится на каждом шагу. Спрашивается: Коля, чем ты занимаешься? Иди работай. А вот еще яркие примеры. Домохозяйки. Юлия Галяткина, Мария Матвеева, Елизавета Шостакас. Заполонили интернет, только их тут и там и видно. Девчата, идите мыть посуду. Ваш день 8 марта. Не знаю, кто это, но по его довольной роже видно, что этого лысеющего бородатого мальчика уже не остановить. И чем ближе чемпионат мира по бизнесу, тем страшнее. Мартынова не знает пощады. По данным газеты, позавчерашний полдень потребительский спрос на диваны резко сократился. Люди толпами покидают насыщенные места. Диванные войска подвержены ослаблению. Тут и там появляются случаи дезертирства. В НИИ три табуретки имени Лошади Прижевальского разработали специальную инструкцию. При любом виде контакта с Мартыновой, будь то видео или, не дай бог, беседа, необходимо максимально зажмуриться, заткнуть уши указательными пальцами, и со всех сил сдавить, склонить голову к коленям и попытаться проползти под диван. Именно в такой позиции можно максимально обезопасить себя от влияния Мартыновой. Помните, Простая лежачая позиция на диване уже не спасает от яркой и интересной жизни. Вам также не помогут ни серебряные пули, ни чеснок. Скоро чемпионат мира по бизнесу. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Никогда ваша обыденная рутинная жизнь не была в такой близости с яркими красками. Не вздумайте идти на контакт с этим человеком. С Вами был Денис Демченко. Берегите себя, не позволяйте разлучить вас с диваном и с рутинной жизнью. Держитесь во что бы то ни стало. Всем спасибо и всем пока!